И понял я на склоне лет, когда закат шел к речке Алой, не я свой крест, а он меня несет по жизни небывалой.